класса Web okay. Смешение рынка веб 2.0, игр в которые играют все три MMORPG, с сердцевиной, с ядром веб 3.0, где люди могут играть всякие любые формы play to earn. То есть играет, чтобы зарабатывать. Это может быть не и создавай, зарабатывать, играет, чтобы владеть, учись и зарабатывать. В различные, различные вариации. Play to это используется вот в этой вот, ну, это даже сложно назвать игра, это скорее всего то, что, в принципе, это анонсировано и заявлено, что мы создаем версию Оазиса, или Аазиса, который презентовал Стивен Спилберг в своем фильме «Первому игроку приготовиться» в 2018 году. История вот этой игры, этой мега-метавселенной, игровой экономики, и очень очень интересного концепта она началась не вчера и не сегодня это началось в девятнадцатом году со, со знакомства или с отношений хороших дружеских нашего генерального Брегови э, э, Стивенса он в общем-то специалист э, в киберспорте создание турниров э, в киберспортивном пространстве и доминик абрикович это главный архитектор игры это человек который, э, в общем, более десятка лет в игровой индустрии, плюс с самого начала, более 20 лет в блокчейн-индустрии. И вот родилась идея создать подобную игру, создать. Вот вы видите, за мной такой задник. Вот это тизер игры, один из тизеров игры. Это PVP, то, что вы видите. Вот то, что там все летает, и то, что там есть, это все NFT. Все построено на блокчейне. У нас используется очень интересная технология байтстриминг которая позволяет нам использовать меньше байтов, то есть допустим, если для какой-то игры или там для какого-то онлайн, онлайн какого типа, скажем, фильма требуется 1000 мегабайт, у нас требуется 3 мегабайта. То есть мы можем одновременно давать возможность играть миллионам игроков. Поэтому у нас есть три фазы, три задачи. Первая фаза ⁇ это создание галактики 20 галактик с где-то в районе 120 планет. Они все разные, у них всякие разные задачи, разные возможности. Ну, допустим, одна из планет там рыболовцев, охота на китов, туризм и производство. Другая планета – это добыча полезных ископаемых, охота на пегетарет ящеров и так далее, и так далее. Везде, соответственно, раскидно пасхалки, лутбоксы, везде NFT, везде заработок в любом форме. Плюс в данной игре это не просто игра, где стрелялки, убивал, пиви, пиви, сзади меня. Ну, там есть вполне мирные планеты, где мирные поселяне могут выращивать NFT, овощи, фрукты, животных, возить их на рынок, продавать, в общем, делать все, что хотите, скрещивать, то есть то, что было в оксимфинике. То есть любой каприз в этом мире, который позволит вам в цифровом мире создать свой бизнес или свою, внутрь, свою экономику. У нас есть шесть классов на сегодняшний день 6 классов, которые будут, можно почитать То них, в принципе, не буду сейчас рассказывать. Вот в данном случае, тот, кто летает сзади, это класс пилотов, он тоже, могут управлять кораблями. Есть классы пиратов, есть класс трейдеров, киборгов, солдатов и так далее. Есть федерация. Очень много всего интересного есть в этой вселенной, плюс 26 рабочих мест. Что имеется в виду? Это имеется в виду, что мы можем нанимать играющих, игроков. Кстати, игра сама free-to-play, то есть она бесплатная, вы можете играть в нее абсолютно бесплатно, но будете тратить свое время. И это же игра, в которой соединено в одном месте, то есть один замес, одно, одно нативное приложение, в котором есть все и место для играющих free-to-play и для бизнеса. То есть то, чем мы занимаемся, это корпорация или гильдия Star Horizon, которая имеет эксклюзивные права на торговлю в системах это очень интересная модель, которая позволяет тому же сетевому маркетингу или нетворкингу продвинуться на новый уровень и стать геймифицированным нетворкингом со своими преимуществами, со своими правами, со своей планетой и, соответственно, со своими растущими возможностями. Вся, вся обвязка того же маркетинга у нас идет через игровые активы, то есть у нас и пакеты, которые выходные пакеты, это игровые активы, плюс токены, это и рост по, по уровням, по рангам, там тоже входит мимо денег игровые пакеты и так далее, и так далее. Куча интересных промо. Сейчас ожидает нас, вот завтра мы начинаем уже подготовку к очередным промоушенам. В этом году у нас три глобальные выставки, одна выставка в июне. В июле, нет, в июне. в июне, это будет у нас Лос-Анджелес, это И-3 Expo, Потом выставка в августе в Германии, в колонии, и потом в октябре будет выставка в Южной Африке. Это три крупнейшие выставки в этом году. Ну, вот они будут проходить Азию, наверное, в на следующем году поедем, а в этом году Америка, Германия и Южная Африка. Сама компания это южноафриканцы, это буры. То есть, состав очень интересный. Я про Грегори сказал и про Доминика немножко сказал. Есть еще один человек, очень известный человек. Это Роб Херсов, Роберт Херсов. Это миллиардер, член, то есть, это потомок семьи или продолжатель семьи Херсовых. Это, ну, Если кто знает компанию De Beers, бриллиант, то вот Херсов и De Beers, это по значению, по богатству. По влиянию это вот на уровне это тот же самый уровень что де бирса но не естественно знакомо а у нас есть ремед семейный то есть вот отец роберта херсова он был знакомый дружил с дедом грегори Стивенса, поэтому такая история и грег роберт постоянно курил грегори помогал в его проектах и его зацепило ему 62 года то есть он чуть постарше меня на один год. И его зацепило. Он никогда не играл в игры, но его зацепила сама идея. Он имеет опыт работы с NFT. Он участвовал в купле-продаже board tapes, скучных обезьян замученных обезьянок, бедных и других активов. Это еще в начале прошлого года очень успешно потрейдил, где заработал очень плохие деньги. То есть он такой человек, который интерпренер, то есть настоящий бизнесмен, ему эта тема очень сильно зашла, потому что его домашние, его дети играют, ему интересно, ему ему понравилась эта тема, он стал сид инвестором, который начал этот процесс и который ведет нашу инвесторскую политику, то есть у нас будут инвестиционные пакеты помимо тех пакетов, с которыми мы сейчас ходим, хотя они тоже имеют элемент инвестиции в игру, это те же NFT, там скины, скины, корабли, косметика и, соответственно, вара токены которые являются нашими, нашими деньгами в игре. Соответственно, выход у нас намечается внутренней биржи и также выход на внешнюю биржу. Сначала это будет внутренняя биржа, на которой вы можете, то есть будет внутренней а, в нашей игре в начальном этапе, в этом году уже будет пол ликвидности, который позволит нам, продавая, покупая активы, значит, продавая, выводить свои деньги из системы на любой кошелек а, в формате, ну, пока особычен USDT на сегодняшний день. Пока мы работаем в крипто-сегменте, но вот готовится сейчас и фиатные шлюзы по той причине, что, ну, как бы вот я озвучил, что первая выставка у нас будет в Лос-Анджелесе, поэтому, в общем-то, понятно, что рынок Америки, он как бы перед ну, для любой компании рынок игровой компании, рынок Америки – это первоочередная задача. Вот, и мы, соответственно, готовим и правовую базу, и все, все документы для того, чтобы и также маркетинговый документ и маркетинговые технологии для того, чтобы быть легитимными, легальными в американской системе и не позволить Security Change Commission комиссии по ценным бумагам нас за что-то закрыть или что-то сделать. Поэтому там есть у нас и свои юристы, и консультанты, которые сейчас проводят всю документацию для того, чтобы выход на рынок Америки состоялся. Ну и плюс тому у нас хорошие сейчас команда в моей команде. Есть очень мощная команда в Америке, очень мощные там и криптоэнтузиасты с большим опытом, там и игроки, там и мощные сетевики. То есть там система очень-очень здорово сейчас налажена, часто подключается индийский континент. Вот. Наша вот система, русского, еще пока только-только начинается, потому что, скажем так, для традиционных сетевиков немножко сложновато. А молодежь еще не понимает, что если заплатить за амбассадорство или за инфлюенсерство, то можно заработать гораздо больше, если просто инфуенсить какие-то проекты или амбассадорить какие-то проекты. Вот. Но у нас уже подключаются разные интересные моменты. Сейчас, вот, допустим, мы спонсируем одну игру PUBG. Вот скоро я скину в чат информацию, кто хочет поиграть. То есть спонсирует эту игру, выступает основным спонсором. То есть мы выходим на игровые комьюнити, потом у нас большие планы по рекламной кампании на русскоговорящее пространство. То есть, грубо говоря, мы создадим волну, которая тут те, кто будет с нами, члены Star Horizon, будут просто получать удовольствие, работая с потенциальными партнерами, с клиентами. Кстати, если мы говорим о клиентах, с вводом на тип приложения Диапа это будет начало мая мы сможем давать его бесплатно и подключать, создавать свою игровую команду. Что это дает? Это дает то, что мы сможем, если играющие начнут играть в игру, когда они начнут играть в игру, то мы сможем зарабатывать на их покупках или, соответственно, продажах. То есть мы будем иметь комиссию. То есть можно выстраивать свои игровые системы. Помимо того, что будет идти напрямую через компанию. Ну вот, наверное, в общем и целом я вам рассказал, есть презентации, есть слайды, есть красивые ролики, есть демки. В третьем квартале этого года мы уже будем на стиме. И у партнеров Star Horizon будут ключи доступа. И мы сможем потестить, поюзать небольшую часть игры. Это уже будет третий квартал этого года. То есть сентябрь, октябрь, ноябрь. Да? Какой-то третий квартал у нас. В общем, короче, третий квартал. Вот, поэтому, в общем-то, вот такая информация. Есть вопросы? Задавайте. Слушаю. не слышно. Микрофон. Микрофон. Подскажите, пожалуйста, когда появится на стиме еще раз? В третьем квартале этого года. Отлично. Прекрасная новость. Выход на Steam. Вы понимаете, что это такое. Я сейчас, кстати, вот заканчиваю перевод, нормальный перевод выступлений нашего наших генерального и Доминика, и других членов команды на нормальный русский язык. У меня есть мой блог, я веду его на медиуме, там масса интересных статей, включая статьи по Star Wars Star Horizon. И вот я статью закончу, там то, что я сейчас говорю, будет в прописном виде. То есть вы можете, если кто понимает по-английски, по-английски, но можете почитать и посмотреть, что говорят наши ведущие персонажи. То есть это не от меня идет, а от а, Генерального, от Доминика и от а, Роберта Херсова. Так, ну еще, ребят. Костя, давай беги, народ, просыпайтесь. Это вы сонная. Так у нас уже вечер, поэтому сонный. У меня первый час ночи. Вот, всего на все первый час ночи. Все, все. Нормально. Когда есть тему, можно не поспать. Да ну понятно. Тем более, ну, Я так становится... понимаю, просто у ребят вопросы есть еще какие-то, возможно, просто ну, вопросов всегда будет куча, поэтому, наверное. Ну... Есть, слава Богу, слава богу. Если есть вопросы, есть интерес. Нет вопросов, нет интереса. Или люди все понимают. Потому что я, я тут разговариваю с людьми, которые подключается, кто понимает и в геймификации, и в 2 в 3 То есть и там вот набросаешь картинку, они все, все прекрасно понимают, дальше детали обсуждаем, и все. Достаточно просто. Подскажите Но еще один вопрос. Да, да. По э, токенам э, на CoinMarketCard, как будут они выходить? Да, или... конечно, конечно, сначала будет внутренняя биржа, потом э, э, всякие э, биржи децентрализованные, ну типа там парк, и прочее. Да. И потом выход э, уже на основные биржи. Планируется угу. однозначно. А в каком квартале? Пока я не знаю, но я знаю, что биржи треть, ну, третьего уровня, 2 второго 3 уровня не будут где-то уже осенью. То есть мы уже там будем трениться. Угу. Спасибо. То есть для чего это сделано, просто мы тоже спросили, почему сразу. Ну для того, чтобы прокачать всю игру, чтобы люди понимали цен, поняли ценность, чтобы не было хомячков, которые случайно залетели, а потом также они случайно будут сливать. То есть смысла в этом нет поэтому начнем с обкатки внутри, для чего создан, собственный по ликвидности, который позволит тем, кто хочет слить, вот заранее все слить, а тем, кто хочет купить, то придет извне, те же самые там геймеры, там спекулянты, трейдеры, инвесторы, там девелоперы, потому что развитие вот то, о чем я говорю, планет, ну оно, то есть там есть возможности создания цифровых бизнесов и всего чего угодно. Вот сейчас мы идем переговоры. И у нас есть партнер, она занимается яхтами. И вот у нас есть планета, на Яр, по-моему, первая из планет, там как раз рыболовство и э, китобойное, то есть развлечение, там отстрел китов и путешествия. Ну вот мы планируем создать там бизнес, э, в который будут подключены э, владельцы, то есть кто производит яхты, цифровизацию, с цифровизацию, стандартизацию, и покупкой. то есть возможно выставить нечто на... Nft, ну, допустим, яхту или одежду от брендов, тоже у нас есть, и получить такую же в реальной жизни. Купив там, имея NFT и пользуюсь этим в виртуальном мире, получить реальную физическую вещь, смычка экономики, сэкономики. Подскажите, пожалуйста, а когда можно будет протестировать игру? Я сделаю специальный MVP. MVP у нас выходит к E3 Expo в Я выясню, когда будет нам возможность. То есть я сделаю эксклюзивную группу, те, кто умеет тестить, И я для этой группы попрошу сделать тестирование, чтобы можно было в закрытом. В комьюнити сделать такую тестировку первую. Ну, надеюсь, или до выставки, или после выставки. То есть выставка, она уже будет заявлена, показана. Может быть, попробовать. И плюс еще, ну, мы говорим о сандбоксах, да, а, То есть, возможно, будет сандбокс, То есть, тоже ограничено. Кто -то понимает, потому что тестить всем подряд, которые люди, которые не понимают, смысла нет. То есть, надо, то те, кто понимает, кто понимает там тоже а, всякую динамику, кинематику. Допустим, сейчас у нас очень интересно, если вы видели видео последнее, то вегетатика процессов, когда вот трава шевелится, ломается, там следы на песке, там, дуновение ветерка, там эта ракета поднимается, все, колышется, как положено. То есть очень детально все прописано. То есть действительно при погружении в VR, вот что мы видим сзади, если мы наденем очки, вот у нас будет полное ощущение, что мы там летаем. Есть, если наденем наушники, то есть будет полное ощущение, что мы в этом космосе там летаем, стреляем. И, конечно, я, честно говоря, я там был, смотрел VR-версию, начальной версии в нескольких пространств. Я видел вот э, версию, где биржа, то есть, на которой, может быть, виртуально работать, заходя туда, вот, через VR, Я видел, на, был в ловке ну, в этом доме. Классное ощущение, когда там заходишь в гостиную, и там летают всякие рыбы, космические корабли пролетают. То есть, ощущение полностью. Такое интересное погружение. Ну, вот, то есть, действительно. А сейчас, опять же, идет тренд. Это, то, что мы сейчас делаем, это просто тренд этого года. Все. То есть мы находимся на пике тренда. И VR, и ER, и Токеномика, и, и, и AAA, и MMORPG. Все в одном замесе, и все дает возможность играющим и бизнесам зарабатывать деньги. Это очень, это очень важно. Причем играющие не будут менять своих а, привычек. Вот были у них привычки, которые были до того. как. И а, они их не будут менять, просто они зайдут, как они привыкли, и будут играть. А по системе они будут иметь начисление на их кошельки. Потом будет только одна задача рассказать им, как они могут из этого кошелька их денежку вывести, продать, денежки вывести на свой, на свой там, в обменник или куда, и получить свои деньги. Все. То есть задача достаточно простая. Есть деньги, там не разберутся. Мы им поможем разобраться, как это все вывести. Поэтому будем образовывать, там играющих в Apple.0. Okay, Окей, Ренат, у тебя же какой-то вопрос был? Ну, самая игра запускается же в июне 23 третьего официально, ну, официально, да, как белой бумаги, Я да? Не, не, нет, нет, нет, и, э, игра а так в 24-м, да? MVP. MVP, Ренат, ну, потому что, если мы скажем, что сама игра запускается, начиная полная версия игры, сама игра полностью укомплектованная уже с выходом, который уже выход на консоли, на PC и так далее, это будет... В 24 год первый квартал. Полностью игра укомплектована. Она будет запускаться блоками. Сначала будет MVP, потом будет блок из 10-15 планет, а потом будет полностью первая фаза. Это 20 галактик, 120 планет. Вот. И вот после этого запуск уже на консолях PC, и последний запуск будет мобильных устройствах. То есть эти ребята серьезно они не будут торопиться, чтобы хотя род-мап или дорожная карта она может измениться по той причине, что технология очень быстро меняется. Мы знаем сейчас, вот, допустим, этот год пройдет у нас под знаком искусственного интеллекта. Всякие там чат-боты, всякие интересные вещи появляются, аи редакторы там графика и прочее. прочее Ребята тоже это используют, это, возможно, ускорит процесс создание персонажа, потому что кропотливое дело, то есть компания не хочет. Вот я, допустим, был на одной вот недавней презентации, мне показали виртуальную метавселенную, бизнес виртуальную, виртуальную метавселенную, но ну, там вроде такая графика, но видно, что убого. Ну, не то. Вот нет того кайфа, что ты хочешь туда погрузиться. Там аватары какие-то ходят стрёмные, которые похожи больше на зомби, чем на реальные персонажи. У нас же задача как раз максимально создать виртуальный реальный мир, в котором при погружении вы действительно попадаете в это, попадаете в азис, и вы уже выбираете свою линию поведения, собираете свою команду, входите какие-то кланы, какие-то сообщества, То есть делайте все, что вы пожелаете. Единственное, ну, будет планеты мирные, естественно, как я уже сказал, будет планеты PvP, куда нужно летать, там биться, для того, чтобы биться, нужно оружие. Это будут другие планеты. Кто-то из вас, охотники, допустим, полетите, интересно интересная планета с кислотной, где летают всякие монстры, и там вы по них поохотите и получите локбокс эксклюзивы Все-таки разные интересные миры. Очень жду, когда это все сделано. время идет очень быстро. Я думаю, что у нас есть над чем работать. У компании тоже есть над чем работать. Компания работает быстро, сейчас задача за нами. То есть нам дали возможность на этом заработать, начать продвигать. Потом, когда пойдут бесплатники игроки, мы их можем переквалифицировать в уже бизнес, в нетворкеры. Также нетворкеры мы можем дать возможность стать игроками. То есть взаимная взаимная помощь, взаимное сотрудничество может привести к очень интересному результату. Поэтому мне вот очень нравится то, что я делаю, где я нахожусь с моим, с моим опытом. Опыт у меня сетевого бизнеса с 87-го, а сетевого с 93-го. А онлайн с 10-го. Когда я пересекся с криптой, это был, было давно, но я это не поверил, когда биткоин стоил по 333 как сейчас помню. Доллары мне предложили купить, и сказал, офигеть, ерунда. Потом по 1000 сказал, все это ерунда. вот, ну вошел в тему только где-то примерно по-моему, в 2017 году и сразу попал в ICO, есть, корабля на бал. То есть с криптою я тоже как бы, знаком, и все то, что я делал онлайн, вот здесь такая интересная коллаборация. И плюс это и сетевой маркетинг, в котором будут еще даваться, то есть он геймифицирован. То есть сам сетевой маркетинг, он геймифицирован, то есть это значит что? Нет, ну, ну, вот я, я и говорю, что белые бумаги в июне уже выходят, а запуск первый квартал 24-го. Я и хотел сказать, Но че, какие преимущества у людей, которые сейчас заходят, которые сейчас овладевают этой информацией? О, ребята, ну это, это преимущество э, первых э, пионеров. Это ежу, понятно, это как на любом стартапе. Если мы выходим на стартапы, берем первые те же токены по, по 0.3 условно, да? А потом эти токены могут быть там 5-10 раз, там 5-10 10 соков, сколько угодно. При развитии всего. То есть мы оцениваем стартап, проекта. Да? мы видим, кто занимается почему, в какой теме, какое направление, тренд или не тренд, что может с этим быть, кто этим занимается. И когда мы входим в начале, мы имеем одни фишки и плюшки. Когда мы входим позже, мы имеем, тоже имеем что-то, другие фишки и плюшки. Но сейчас в то самое время, когда будет рождаться, ну как говорил мой... Друг и э, э, все время спонсор был Саймон Брукс Он говорил, что вот в это время рождаются миллионеры. именно миллионеры. В это время. А дальше тоже рождаются. Ну, просто у них дорога будет чуть длиннее. Хотя у них будет все. Сережа, это... а можно вот поподробнее? Вот исследователь, пират, наемник, торговник, торговец, там, Ибор гражданин? Вот это я смотрел, просто как вот эти. А, классы, классы, Ну да, 6 классов. Есть статья полностью переводом, кто чем занимается. Вот на медиуме, почитай, там есть все. Там как ну, раз много, классов. И везде можно как бы там уже, не, не будучи не сетевиком, будучи просто геймером или как. Вот геймер, я так понял, сетевик и инвестор. Не То только, есть. не только. Геймеры, инвесторы, сетевики, трейдеры. Потому что будет торговля на игровых активов, потом будет трейдеры, который будет трейдить на дереве В чем смысл? Игра хоть и виртуальная, но топливо, которое вот будет, ракета летать, да? и оно будет добываться, оно будет заправляться, и стоимость топлива будет определяться ситуацией. Ситуативная игра. Ну, допустим, планета X напала на планету Z, а на планете Z запасы топлива. Значит, что, топливо меньше, значит, цены куда пойдут? Верхний. То есть ты уже играешь на разнице. То есть это будет реальная, реальная биржа, на которой будет тот, кто любит это делать, или будет создаваться, есть клан трейдеров, допустим, люди, которые любят трейдерство. Они присоединятся к трейдерам и будут торговать. почему будет и как реальная биржа, которая, типа официальная биржа галактическая, а будет черный рынок, на котором тоже можешь купить, продать все там по вот. То есть это тоже возможность. Поэтому каждый выберет свой персонаж. вот, Допустим, Доминик, он почему-то склонен выбрать пир... пирата. Не знаю почему, мне тоже пират, класс пиратов понравится. Вот. Кто-то нравится вот эти маги, да, психократы, как они называются, да, которые там всех мочат, самые, самые крутые персонажи. Но у них один есть нюанс, они живут на, в таком специальном месте, куда только за специальным редким лутбоксом можно прилететь, и то в компании с кучей людей. То есть надо собрать бригаду, будет там рейды от пяти до 100 человек чтобы там за что-то побиться, побороться, что-то найти. То есть каждый выберет под себя, какой персонаж ему нравится, и, соответственно, возьмет его на себя. Я думаю, что появится со временем и мирный персонаж, потому что мы, мы об этом говорили. То есть то, что мы видим сейчас в вот PVP, это ну, адреналин, там, кому нравится сражаться. Есть люди, которые хотят просто выращивать NFT-овощи. Да? Но у меня есть такие люди, которые хотят завести свои фермы и продавать. Виртуальная овощ и реальная овощ. Или люди, которые хотят создать свой виртуальный ресторан, и реальный ресторан. То есть там масса смычек с бизнесом. Поэтому тут очень много различных интересов, которые будут соединяться в этом мире, потому что каждая планета, она уникальная. На каждой планете можно развивать разные вещи. Ну вот, допустим, я взял планету, вот это на Яру. Там рыболовство, а что это значит? Значит, надо... Какие-то лодки, да, это NFT, корабли, там, не знаю, плоты, оснащение для рыбалки, да, рыба, соответственно, тоже NFT. Ну, что с этой рыбой делать? Ну, это значит, откроются какие-то рестораны, NFT, ну, которые будут иметь а, связь с реальными ресторанами. И тогда, то есть цепочка тянется, цепочка скручивается, и масса-масса интересных вещей начинает происходить. Люди начнут покупать землю, как, допустим, в децентралэнди или в сандбоксе, да? на этой земле это не будет строить свои здания, кто будет там NFT. Кто-то создаст свои офисы, потому что они захотят работать не просто онлайн, но они хотят с погружения. Это уже есть, это не секрет, что если люди работают онлайн, то самый лучший вариант, когда все хотят ну, действительно погрузиться в работу, это VR, это уши и полное погружение в виртуальном пространстве, где люди а если виртуальное пространство еще дает возможность людям после работы, какой-то перерыв сесть на там, космический корабль, куда-то слетать и там отдохнуть на природе. Это дополнительный бонус, дополнительная письма этого пространства. Сейчас какие-то есть компании, или ну, уже лежат, которые на, зашли, которые на Star Wars. Нет, сейчас их заходить особо некуда, но переговоры ведутся. Но я знаю, что сейчас уже договоренность есть с Levi's, то есть они будут одним из наших брендов. С которыми мы будем работать. Ну, просто я вам скажу так: что в предыдущем проект, я Грегори знаю, уже порядка двух половиной лет. Предыдущий проект, который мы продвигали, это Микстер, за 1,8 месяцев мы сделали 2,5 миллиона человек и сыграли 45 миллионов игр. И было 27 брендов. Мы работаем с 27 брендами: там, ITAS, Nike и другие, которые более известны, менее известны. То есть, есть договоры с брендами, есть будет там реклама, соответственно. Если видели демки, там есть всякие специальные места для рекламы, для статической рекламы, динамической рекламы. Причем там будет работать искусственный интеллект, который будет вам давать, если вы останавливаетесь, если женщина будет останавливаться, допустим, женский аватар перед какой-то рекламой, допустим, туфлей, то вот, и вот эта сфера моды ее будет везде там на рекламе преследовать, скажем так, по интересу. То есть там, друзья, это просто... Не рассказать всего, это слишком много, но потихонечку это все будет вводиться, и, соответственно, мы что-то будем предлагать, потому что это опять же шаг к, скажем так, к DAO, да, к децентрализованному моменту. То есть, когда будет сообщество управлять этим всем, там будет частично DAO, потому что будет еще галактический совет. И советы федерации и так далее. То есть советы по, там, совет операторов будет свой, там федерации, там у солдат и так далее. Но, соответственно, будет еще и межгалактический совет, который будет регулировать вот эту мегагалактику, куда попадут там, продвинутые уважаемые члены кланов, которые будут уже ну, устанавливать правила игры в этом поле. То есть произойдет частичная децентрализация. Не, ну остальное это мы можем людям своим там да, рассказать, а основное это, это вы примите благодарность за информацию, хорошо дали. Каждый раз действительно, как Коль сказал, что-то новое. каждый день вот ты проснулся, сел за компьютер, заходишь и постоянно какое-то новое там новое. Вот сегодня я вывесил, сегодня не смотрели, посмотрите VR и путешествия, то есть как влияет VR и просто спроектируйте то, что написано в статье на нашу систему значит вот Старвара, потому что будет travel, будет путешествие, и будут, соответственно, гостиницы, рестораны, агентства путешествий присутствовать в цифровом виде. Они уже на других, других местах есть. А потом представьте себе, допустим, если у вас есть знакомые, которые, допустим, гиды, да, то представьте цифрового гида, который вам организует путешествие по всей галактике, да? с объяснением, где что есть, там красиво управляем, пилот управляет. И целый экскурс по всей галактике в виртуальном с показом самых достопримечательных мест. Это все... Причем это может быть любой национальности гид, да, так как там искусственный интеллект, сразу переводчик будет, верно какая, или нет? Какая разница, абсолютно. абсолютно правильно. Кстати, игра будет запущена в том числе и на русском языке. Сейчас вот 7 языков у нас основных, включая русский язык. А там будет уже АИ работать во все. А чуть-чуть поподробнее нельзя, Сереж, вот по, по поводу 27 профессий и, и просто люди могут купить очки и там зарабатывать? Нет, ну, может даже не покупая очки, просто, допустим, у меня есть деньги, но у меня нет времени. И у меня есть, допустим, у меня есть пакет, у меня есть корабль, есть вот, боксы, есть косметика, еще что-то. Да, я что-то могу прикупить. Допустим, я знаю, что выгодно создавать корабли, чтобы, так как приходят играющие, им надо перемещаться. Без корабля это не переместишься туда. То есть надо создать корабли. Но я же не буду бегать, время тратить, сидеть за компом, целыми днями добывать там медь или там топливо, или плутоний, там, допустим, еще что-то. То есть я тогда, соответственно, найду играющих, у которых хороший опыт, там будет специальный джок-центр, то есть э, центр занятости, скажем так, куда может там человек с хорошим опытом горняка Допустим, у меня будут баллы опыта. Я могу ее взять на работу и делиться с ним прибылью. Он добыл, мы с ним поделились. Я продал, мы поделились прибылью. Все это, соответственно, смарт-контракт. Какие -то точно профессии? Ну, я знаю, точно будет профессия горняка. И точно будет профессия инженера. Инженер – это тот, кто будет собирать корабли. То есть профессия инженера – это может быть даже бабушка и дедушка, которые инженеры сидят дома, их нечего, нечего делать. Они могут, и, если они бывшие инженеры, то им это просто зайдет в раз. Поэтому эта игра не просто для молодежи, для всех игра. И пилотом тоже можно там как-то. Понимаешь, водить, пожалуйста. Я не особый знаток вот этой Джойсика. Вот. Я, в принципе, особо не играл. Мне интересует концепт, но, допустим, я знаю, что будет существует... у меня есть масса знакомых играющих, и, соответственно, что? я Создам свою бригаду, которая, если надо, будет. Ну, условно, свой шофер, который меня будет возить, когда мне надо, чтобы быстро добраться. Допустим, не быстро, я сам могу не расправиться. Посмотрим. Все, все в процессе. Я думаю, что это увлекательный мир. И очки это не, это не обязательно сразу. полной погружением – не сразу. А вот заработок сразу. Потому что нужен компьютер, там, телефон, да, пожалуйста, работайте. А вот вы говорите, Грег, вот в микстере сколько за сколько он там люди, игр сыграли, и сколько. Что-то ну, вот цифры вот, мы, мы закончили с микстер плюсом. Уже было 3 миллиона человек, 3 миллиона сто тысяч человек, и 65 миллионов игр сыграно. 65 миллионов сыграно. И получается, я-то знаю, что там были и Samsung, и iPhone, и. Майк какие-то. Да, там на Мальдивы, и там масса всяких интересных вещей. но Ребята, они знают, что нужно геймерам, потому что они геймеры. Все они геймеры. Вот, допустим, Ник, который ведет маркетинг, он, кстати, заканчивал Оксфорд по маркетингу, по работе с брендами. Он приходит домой и 2-3 часа он играет. У него есть любимая игра, и он у него 2-3 часа играет. Просто потому, что он геймер. Доминик тоже геймер. Грегори геймер. То есть они понимают бизнес и также они понимают, что такое, что такое геймер, кто такой геймер и что ему нужно. Потому что они сами такие. А Роберт Херсон понимает, что такое инвестиции и как правильно их вложить, как заработать миллиарды. Вот это мне такая компания мне очень нравится. Подскажите, пожалуйста, какое нужно будет железо? Какие характеристики на компьютере для а того, чтобы играть в эту игру? Любые. Потому что у нас используется запатентованная технология наша. Называется байт-стриминг. То есть, когда ест, ну, допустим, тысячу мегабайт нужно для игры какой-то, да? у нас три Мегабайт. То есть, любой железо. Работает через облако. Мы сейчас работаем с Amazon. Лау. Соответственно, это и в этом и идея. То, что нас отличает от многих, это не только как мы позиционируем себя, как мы развиваемся. У нас есть система, допустим, сжигания токенов через бонды, да, через подписки, да? вот, открывающие новые уровни для играющих. Но также у нас есть технологии, которые позволяют нам сделать так, что миллионы людей одновременно могут играть. То есть мы практически можем создать неограниченный комьюнити, сообщества, там сообщества, разные сообщества. Большое спасибо. Очень понятно. Нет, Отлично. Нет. Ну, что имеем. С каждым разом все более интересно интересно. Завтра у нас тоже что-то компания проводит, какой-то звонок интересно. Послушаем, кто завтра нам расскажет. В общем, у нас постоянно что-то происходит, потому что динамика. Люди работают там. Ну, вот Мы были когда в Южной Африке. они В принципе, особенно руководство, они уходят сами последними. Уже все закрыто, они еще сидят в офисе, еще работают. Потому что они все all-in. да, Есть позиция в хокере. All-in. Все все. То есть, это вот их. А, вот они хотят вот эту игру сделать игрой на долгие-долгие годы. Ну, первый этап это 120 планет, потом дальше тысячи планет, и третий этап это миллионы планет различных. А это освоение планеты это и прочее, прочее, прочее. То есть это огромная-огромная система, в которой нам, как сетевикам, нетворкерам, есть место. И оно будет постоянно место, потому что будет свои задачи освоения этой галактики, этой, этой галактики. Работа с бизнесами, там, и так далее, и так, далее и так далее. Масса всяких интересов. То есть, что первый заход сейчас, как, ну, иметь будет в любом случае привилегии, да? То есть, и да токены, токены сейчас вас, можно... привилегии, вы со мной сейчас говорите, да? А дальше получится ситуация, что просто команда будет расширяться, если ты не сталкивался, и это будет время, времени больше не будет, очень мало времени на работу, на такой возможности, Да. Плюс те, кто зашел в начале, они составляют костяк. И этот костяк, но опять же у нас будут и всякие ивенты. Вот планируем в этом году и мероприятие в Дубае провести для сетевиков. Именно. Вот. Так, так что там мы будем встречаться, там будем обмениться различными идеями, смотреть, общаться с Грегори, с Домиником, с Робертом с другими членами команды. Потому что это все открытый мир. Вот то, что мы видим, то, что мы создаем, это открытый мир, в котором у нас есть место. И мы можем создать свою бригаду, свой клан, да, русскоговорящих, условно говоря, да, который может оказывать какое-то воздействие на ту же планету. Потому что есть масса интересных людей, с которыми я уже работаю здесь, начиная там от PUBG, который мы будем сейчас спонсировать уже вопрос решен, вот до вот сейчас следующий этап, я буду работать над соревнованиями, первенством, открытым первенством. России по виртуальному настольному теннису. Вот. Тоже будет принимать участие как спонсор а, StarVar. Ну, в общем, -то, огромная кстати, экосистема да. будет. То есть, ну, для первых, получается, здесь лутбоксов будут парадности больше. Да, вот, да, да, да. Кстати, насчет лутбоксов, правильно заметить, те, кто в Star, Horizon, в Star Horizon, их лутбокс будет более редким, чем те, кто будет там. Зайдет. Это круто, я знаю, что такое лутбокс и что такое редкость. Это очень денег и доходно. Да, и сейчас, кстати, есть возможности, и будет очень интересный пакет. Я пока не могу сказать, что там будет, но очень интересный пакет для инвесторов. Включая максималку по пакету 1000 вот, нашей солнечной системы, так, включая вара токена, ноды и еще разные интересные вкусняшки, фишку. вот завтра мы финализируем с компанией сетевой составляющей этого пакета. И я думаю, что в, ну, надеюсь, на этой неделе я его озвучу. и компания его озвучит, и я уже озвучу. И там очень интересно с точки зрения инвесторов. Причем это будет идти не через дубайскую компанию, через пакет, а будет идти через швейцарскую компанию. Ну, это требования американского рынка. Вот так вот. То есть будет и для инвесторов. Если кто-то хочет, ну, у нас вот допустим, есть американская ветка. Сейчас вот в, ожида в ожидании, чтобы начать сказать, покупать эти пакеты, стоят те вот, человек, который хочет купить 20 нодов. 20 нодов. Вот прямо сейчас. Вчера мы разговаривали с Никой. И он вот сейчас тормозит, потому что в новом пакете будет очень вкусное предложение. Их ограничено число нодов, их всего пять вот, тысяч. И они валидаторы системы, валидаторы смарт-контракта. И, соответственно, ноды, стейкинг и заработка и на нодах, и на стейкинг. Без нодов стейкинг не работает. Кто владеет нодами, будет получать дополнительные доходы. От всего. Ну, а может, вот вы-то рассказываете, мы-то немножко в теме, там, понимаем. Вот кто-то сейчас первый раз, вот, Лех, Алексей, вот Александр, может, какие-то вопросы, тут все свои вообще. Может, что-то спросить можно? Хорошо, Ну, что-то они не включают микрофоны. Не, ну, тогда они все поняли, ребята, Тогда Вы с ними уже обсудите. Вот. В принципе, информации будет много, интересной динамика серьезная. Грегори и компания, о чем мы разговаривали с руководством, они все заряжены. Можно вопрос задать? Да, а вот если в пакете вот в этом мода идет. Сколько ее? Как она вообще... Ну, сколько, сколько это? Ну, одна нода. Это, по, по стоимости. Это вообще -то... Значит, нода будет Ой. давать по расчетам компании минимально в год 327, 300, 237% доходность ноды в год по минимальному расчету. Стоимость ноды сейчас 2500, если покупать через сайт. Но сейчас будет специальное предложение, ограниченное по времени, с очень хорошим предложением по нодам и по всем остальным фишкам. И оно достаточно недорогое, так скажу так, достаточно стандартное. И об этом я скажу позже. Я понял. я понял. А вот в этом пакете за 2500 долларов одна нода? Нет, это стоимость ноды. Начальная стоимость ноды. нода Все, стоит 250 на сегодняшний день. Цена будет меняться в зависимости ну, от того, будет... Но будут пакет, где будет дешевле нода. Сейчас у нас есть пакет, где нода дешевле. Там 30, туда входит одна нода, и пакет за тысячу. То есть получается нода 2 тысячи. Но сейчас будет еще одно предложение, которое вы заканчиваете. Я будет еще более интересно предложить. И это я озвучу на этой неделе. Ну это да, правильно. Потому, что... да. Чтобы... да, Ренат? я говорю, правильно же понятно, что 235 годовых это от всего вот входящих, которые заходят в экосистему вот в эту старуара, и плюс они же еще там какие-то уникальные делают вещи для того чтобы вовлечь туда людей и, и получать вообще... если просто сказать то надо получает доходы от косметики продажи косметики микротранзакции продажи бонда причем в бондах зашито сгорание токенов ну и 235 процентов это рассчитано среднее же на 50 тысяч человек пользуется да, да, пользует, 000, да в месяц. это минимально минималка, то есть там больше не считали кстати, сейчас есть белый, uh, да? они тоже есть на медиуме. я перевел их, они в закрепе стоят наверху. Можно их почитать. И будет скоро, вот, uh, я думаю, что апрель, скорее всего, будет выпущено полностью White пейперс и геймбук uh, по игре. Uh, плюс, uh, вот я сейчас поговорил вчера с компанией, чтобы не создали специальную презентацию чисто по игре. Вот, вот то, что вы спрашивали у меня. Да? У нас есть масса красивых картинок, масса там всяких демок, вот, но вот э, я, я попросил, чтобы они в структурированном виде рассказали более с красивыми картинками, рассказали больше поподробнее. То есть такой усеченный геймбук в форме презентации. Ну, я могу одно меня сказать. Еще... А, перебил, перебил, перебил, я что-то сбился, я сейчас подумал, как правильно выразить свою мысль. И, да, ну вот, я, да. давай, я могу одно сказать, что вот сейчас вот Сергей с нами, да, а это скоро будет очень, ну как бы большая редкость, потому что сейчас только начало, сейчас вот вопросы какие-нибудь. Понятно, что новая тема, понятно, что вот я от от отрекался, отпиновался, ну два с половиной, наверное, три месяца отпинился, пока вот Андрей мой близкий друг, он меня говорит, я на следующий день, я тебя проплатил, ничего не знаю, я начал разбираться, ну действительно. Я попробую Надо разобраться чуть-чуть, мы как бы можем помочь. А то, что вот сейчас Сергей здесь с нами находится, это будет большая возможность задать вопросы, например, потому что он общается ну, с выше, людьми с такими. мне эта еще тема очень нравится. То есть я сам погружен в NFT-процессы, вхожу на всякие мероприятия, мне это интересно. И вот с моего опыта я посещаю разные там вот, местные мероприятия, там всероссийские блокчейновый нефти там прочих к идификации и я вам скажу что то что мы делаем это вот то что тут мечтают делать мечтаю чтобы было когда я говорю серьезным людьми, говорю что у нас есть они говорят вау круто хотим больше информации не с точки зрения сетевого а с точки зрения именно вот функционирования вот этой а, мега метавселенной старвара это очень интересно и это нам позволяет искать новые подходы и приглашать новых людей, которые абсолютно не связаны с сетевым маркетингом, там, с бинаром, бинаром, не важно, да? а именно, которые будут амбассадорами, инфлюенсерами, которые в результате будут нашими партнерами и потому ли сетевого маркетинга. Но они будут зарабатывать. Я думаю, от заработка, от рефермента не Сергей, я вот Сейчас мы купили пакет да, за 100 долларов, корабля нету, да? Один скин. Нет, нет, нет, корабля нет, но у вас 300 вара токенов, у вас скин, у вас косметика, аватар, бэк-офис, все. Так, сколько времени займет, вот мне, если я даже буду играть, заработать корабль, как это происходит вообще? Но это будет, если, если, если вы просто играете а, и без ничего, то есть вам уже у вас уже подспорье, может быть тот лутбокс, который у вас есть. У вас лотбокс есть еще один И в этом лутбоксе может быть корабль. и Может быть нечто, что вы продадите и купите корабль. Или еще что-то. То есть у вас то есть. есть... Вы, да, будет биржа, пожалуйста будет маркетплейс, заходите, покупайте вы можете арендовать и вам нужно, допустим, слетать по куда-то, вы можете арендовать корабль кого он есть. есть это вопрос, как, как а на нет, у меня будет свой. нет, свой корабль Понял. Вы, вы сделаете два слева два справа, получите 100 назад и думайте над апгрейдом на 400, там есть корабль и еще плюс 4 лутбокса и плюс еще, еще Вара Я понял, почти большое. Да, Нет. то есть правильно же понятно, что при любом заходе, либо ты на 100 долларов зашел, либо на 400, либо на 1000, ты уже возвращаешь свои только в сегменте крипты, ну, ну деньги. Да, да, по варотокенам. Если не по 0.3 выходят, а при том, значит, в той раскачке, которая будет делать нами, будет делаться и делаться компанией, я думаю, у Вара токенов будет ценность. И я... Не хотел бы, конечно, пампа большого. Я бы хотел спокойно в рост. Почему не, они не выходят на внешние бизнес изначально? Может там памп эндап, это нафиг никому не нужно, а своих хомячков мы здесь посвежем спокойно. Вот. И спокойно выйдем без них на... То есть у, у нас есть опыт по планете AX, когда был памп, и очень хорошо 4,5 торговался токен. Потом за счет тех, кто сливал, токен ушел на 0,22%. двадцать Сейчас он, в общем, доходил до единицы и сейчас держится от 0.5 до единицы в очень хорошем режиме. То есть вот пример того, как играющие могут поддерживать экосистемы. То есть должен, токен должен быть стабильным. Но мы видели все это, например, в токенах CentralLand, Mono, OxiInfinity, когда там были результаты по 160, потом сейчас 0.02 или три. То есть это, это не нужно, потому что экосистема или экономическая система должна работать Правильно, тогда у нас будет longevity, то есть долгая жизнь, что нас всех интересует. Мы не хотим прыгать из компании в компанию, как сетевики. Мы хотим заниматься бизнесом, развивать виртуальный бизнес, развивать земные бизнесы. Это масса вариаций, об этом мы поговорим, когда будем ближе уже к освоению планет. Фаза освоения планет это фаза, в которой мы будем говорить о том, как -то, пожалуйста. Со скольки можно заходить для того, чтобы иметь процент? Не как там вара токен и так далее, а как ну, сколько денег надо внести для того, чтобы там дивиденды получать? Если, если хотите инвестором быть, то это надо брать ноту. Ну я понял. Подскажите, пожалуйста, по какой сумме? Ну, а какой сумме? сумме сейчас, новый, сейчас есть пакет за 3000 включая ноду, Но будет лучший пакет, по-моему, цена будет та же. Я пока вам не mm -hmm. говорю, да? Завтра это все будет озвучено, а финально, может, компания может что-то изменить. Там будет более лучшие условия. Вот, ну, не могу сейчас рассказывать, потому что меня просили. Вот, но там будет, действительно более лучшее условие. и с точки зрения инвестора, и с точки зрения маркетинга. То есть там убивает сразу два зайца: маркетинговый заяц убивается и инвесторский зайцу убивается. И вот это ну, будет на этой неделе. Я просто все расскажу, когда как только мне скажут, вот так это будет. И это изменяет. То есть, если я сейчас вам рас... начну рассказывать, то, что мне э, уже вот несколько дней мне рассказывают Грег и э, Майка, это они поменяют завтра, и возникнет нечто другое, то я окажусь человеком, который ну, болтуном. Чего бы я не хотел. Подскажите, пожалуйста, о каких дивидендах идет речь? В какой стоимости примерно? Хотя плюс-минус там на… Нет, ну вообще вот этот пакет, который у нас будет, очевидно, будет 3000 долларов, включая нечто плюс нет, там ноду, да? что-то еще, и а, пакет солнечной системы, включая токи. Включая 15 боксов включая корабль и прочее, прочее. Вся начинка тысячного пакета. Плюс еще и... А, ну, потом, ребята, ну, не терзайте, скажу. Все. Я, я, я не Это действительно классно. Когда мы услышали, мы нам бы просто порадовались из-за инвесторов, потому что действительно хорошо и классно. И мы порадуемся за сетевиков, потому что компания решила дать сетевикам действительно хороший хорошую сделку, чтобы пойдет в бинар, маркетинг, и все будут довольны. это классно. Но это будет как такой как бы, специальное промо от компании и от нас, от командоров. То есть те, кто на высшем ранге, нас три человека, два в Америке, ну и мы вот здесь, в, этом, в этой зоне. Причем американцы в нашей команде тоже. Вот, это, как бы, Подскажите, насколько это э, затянется, э, ну, сколько это будет примерно по времени предложение действовать? Ну, так, хотя бы так. приблизительно приблизительно. Я тебе точно скажу. Может быть, даже завтра или послезавтра. Да ну подожди, скажу ну, все, точно. Я держать не буду всем. Предложение интересно. Все ждут. Мы тормознули кучу людей, которые хотели покупать пакеты по три. Мы сказали, не покупать, стоять. Все. Ждем вот это предложение. Спасибо большое. Буду да ждать. Хорошо. Еще вопрос есть, друзья? Ну, покажем, мы можем вас тоже вот так вот... Ренат, конечно. Конечно. Вы уже... То есть тут другой вопрос. Сейчас образуется узкий круг людей, которые будут постоянно в контакте. А потом этот узкий круг расширится. Но все равно будет достаточно. Но это показывает практика. Любая компания, в любом бизнесе образуется круг людей, которые заинтересованы не только в наполнении своих карманов, но и в развитии бизнеса. Тогда этот круг начинает работать и на, и на себя, и на команду, и на компанию. Это самое тогда, когда зарабатывается миллион. Мы через это проходили. Реально. Да, Оксан? Оксаночка, что-то молчишь, что касается. Да, да. Сергей, да я слушаю, и прям мне все нравится с самого начала, такие возможности, у нас такая команда складывается, да, все интересно. будет просто супер, да, все ждем, и пакеты новые, новые предложения, и, конечно же, саму игру. Да, Оксана, я думаю, что мы с тобой там поиграем, полетаем, или, допустим, mm -hmm. сделаем какой нибудь там шоу, да, там, иммерсивное с погружением. Ой, домой. Сергей, как ты рассказываешь, да. что там может быть, это просто фантастика. Так это есть. Вот ты, ты читала статью, которую я перевел, сегодня выложил? Нет еще. Честно вот тебе скажу, еще не дошла. В теме ресторанов, вот то, что мы с тобой обсуждали, то, что я тебе показывал, NFT бургер uh -huh. да? uh -huh. это гораздо шире и те возможности, которые есть. а Это хоспиталити, да, так называемые. Да, да. испытали, и вот там как раз об этом и там есть анализ очень интересный и это меня интересует и с точки зрения travel там и с точки зрения создания оболочки то есть вот это всех системы там масса интересных вещей то есть, как только вот мы это начнем хотя бы на одной планете делать и там просто туда не вылезешь вот реально Да я представляю это какой- это будет бум Ребята, выдачит, я гарантирую, ты просто будешь идти, тебя может будет отрывать от компа и вести на пляж, где искупаться, чтобы уедет, выйди отсюда, это реально будет, абсолютно реально, я тебе гарантирую. Ой, супер, супер, спасибо Сереж, спасибо, очень классная была встреча, спасибо Константин, ребята, всем большое, спасибо, чтобы пришли. Ренат. Запись будет, Таксана. Да, записал, благодарим, запись есть, да. Да, да, вот, да вот, будет. Костя увидит, а то в машине ехал. Часто, часто говорят да, же это, что типа вот игра, я не игрок. Я говорю, да, вы бы поняли вообще, что это такое? Я говорю, это же вообще просто. Я просто, просто говорю очень... так: вот с бронеполисом. Вот, вот, вот, вот то, что мы сейчас вот, видим на моем заднике, да, это игра. Правильно? Мы летаем, и так далее. А как назвать, допустим, открытие выставочного зала, и картины. Это что? Игра, культура, бизнес. Правильно? Добыча полезных ископаемых с торговлей на рынке, диверативы и прочее, прочее. Это что? Игра? Деньги-то реально? Это трейдинг. То есть это совмещение всего того, что есть в этой жизни, но перенесенное в цифровую жизнь. С дополнительными возможностями. То есть, может быть, Ренат у нас станет Уроном Баффетом. Мы не знаем цифрового мира. Может он там как создаст трейдерскую бригаду, там всех там просто породит, и там будет купить себе планету и пошлет всех на Будет у тебя собственная планета, куда только по НФТ, там, официальному значку, который будет стоить там, сумасшедших денег, можно будет войти. А может, какой-нибудь там олигарх или там миллиардер купить свою планету. Просто отдельно. А вся планета стоит там от 60 миллионов долларов. Своя собственная планета. Ну, интерес большой, как бы, тем более это все выходит же на площадках на стиме и так далее, там же на очень всех, много аудитории всех, будет большой. На, на всех площадках, которые есть. Они захотят покупать это сто потому что я сам играю в подобные игры, покупаю, я просто не готов время тратить на это. Конечно, конечно, конечно. Ну и наш преимущество, то есть мы знаем, что можно продавать, и они, ребята, знают, они дадут нам первое право продавать поэтому выгодно быть членом стартапа. Это очень важно. Ну все, благодарим тогда. Все, спасибо, друзья, Всегда все на лучшем уровне, много полезной информации. Да, всем спасибо. Да, все на связи, давайте, ребят. Всем на связи, спасибо. Ну что, всем. Спасибо, Все, все, все счастливо, ребят. Хорошего вечера. Пока, хорошего вечер.